Стройка завершена. Исследование завершено. Нужно построить Зикурат. Жизнь Занерзула. Бой! За моего отца! На нас напали! Орда победит! За честь! За честь и отвагу! Удар молнии! Жалкие людишки уничтожены!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 Давай, собирайся, надо на дачу ехать, баню будем строить. Нужна древесина. И еще надо построить парник. Нужно построить зиккурат. елки палки правда, денег всего 10 тысяч. Нужно больше золота. Вот дождешься, выпулю тебя, как Сидорова козла. Да свершится предначертанное. Так, если сейчас же не перестанешь, никаких тебе игр на улицах, никаких тебе праздников, ничего не будет.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 Жизнь за Нерзула. За, за моего отца. Наши войска атакованы! Арда, победи сила и честь. За честь и отвагу. Удар молний! Жалкие людишки уничтожены. Жизнь за Нерзула. Сынок! Ну что еще? Иди быстро сюда! Никто не смеет мне приказывать.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 Нужно больше золота. Вот дождешься, выпорю тебя, как сидорова козла. Да свершится предначертанное. Так, если сейчас же не перестанешь, никаких тебе игр на улицах, никаких тебе праздников, ничего не будет. Склоняюсь перед твоей волей. Ну вот, видишь, все хорошо же, все же нормально, ну но и никто не пострадал. Пострадала только моя гордость.